Здравствуйте, меня зовут Якшина Галина Анатольевна, я стоматолог-ортопед из Оренбурга, работаю в стоматологической клинике Альфа-Дент. Сегодня я посетила курс протезирования на имплантатах в эстетически значимой зоне, который провел замечательный ортопед Береков Роман Юрьевич. Было очень интересно, было очень много информации, как теоретической, так и практической Правильно научились снимать слепки на имплантатах и рассказали очень много секретов при протезировании на имплантатах, поэтому всем советую приезжать, обучаться.